Все, плакать больше не буду. Я бегу на урок. Приветик, а можно я возле тебя присяду? Конечно, с удовольствием. Ты ты заметила, у нас такой тобой одинаковые прически. Ага. Девочки, все, потише, потише. Мы начинаем наш урок. Ребята, а если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк. Ребята, ребята, у меня сегодня такие новости. Просто превосходные. Посмотрите, сейчас я вам все сама покажу. Ко мне сегодня привезли мою мебель. У меня теперь будет нормальная